всем привет вы на канале как заработать в интернете и в сегодняшнем видео я вас хочу познакомить с новым инвестиционным проектом называется он pet shop здесь мы покупаем собак и собаки нам будут приносить прибыль аж целый год чтобы в нем начать зарабатывать вам нужно пройти регистрацию переходим по ссылке в описании к данному видео попадаем на вот такую вот страничку в первом поле прописываем свою электронную почту. Второе поле придумываем пароль. Третье поле подтверждаем пароль. Четвертое поле придумываем пароль для вывода средств. Далее у вас здесь будет код пригласителя. WhatsApp не обязательно. И нажимаем зарегистрироваться. Далее попадаем вот такой вот кабинет. И нам данный проект дарит 15 долларов за регистрацию. И чтобы нам начать здесь зарабатывать, нам нужно приобрести собаку. То есть купите VIP уровень номер один. Он стоит 25 долларов. То есть нам нужно перевести 10 долларов. И когда мы переведем 10 долларов, на балансе у нас будет 25 долларов. И мы сможем купить данную собаку и она нам будет приносить прибыль ежедневно по доллару 25 на протяжении 365 дней если мы хотим заработать больше нам нужно купить VIP уровень номер два то есть он стоит 85 долларов проект нам дарит 15 и того нам нужно пополнить на 70 долларов и мы сможем купить VIP уровень номер два также я вот расписал подробнее о проекте партнерская программа здесь на 3 уровня на первом уровне мы будем зарабатывать 5 процентов на втором уровне мы будем зарабатывать 4 процента на третьем уровне мы будем зарабатывать 3 процента от пополнения ваших партнеров и также я здесь вот расписал эти самые уровни итак переходим в сам проект чтобы нам здесь пополнить счет переходим в мой кабинет нажимаем research и на этот адрес кошелька нам нужно перевести 10 долларов. Сейчас, друзья, я переведу 110 долларов и продолжу данное видео. После того, как вы перевели 10 долларов на данный проект, нажимаем кнопочку «Submit». Возвращаемся на главную. Смотрим, наш баланс увеличился. Далее переходим в Animal. Купить собаку. И покупаем собаку. Вот, в моем случае это будет VIP номер 1. Нажимаю Buy Now. И здесь написано, что мы будем зарабатывать доллар 1.25$ ежедневно на протяжении 365 дней и нажимаем buy now Итак, собака куплена обновим страничку перейдем еще раз на главную видим деньги списались опять перехожу в собаке видим VIP уровень номер один куплен теперь мы можем выводить с данного проекта доллар 25 и чтобы здесь вывести Доллар 25, нажимаем кнопочку Виздрав. Здесь нажимаем конфирм В первом поле прописываем свой Логин, который мы указывали При регистрации Далее прописываем транзакционный Пароль, который мы указывали При регистрации и подтверждаем его И нажимаем кнопочку save Так, все успешно Теперь нам нужно добавить свой кошелек для вывода денег. Сюда прописываем транзакционный пароль, который мы указывали при регистрации, а сюда прописываем кошелек для вывода средств и нажимаем кнопочку Submit. Итак, все прописано правильно, переходим на главную, прописываем сюда сумму, которую мы хотим вывести, в моем случае это будет Доллар 25. И нажимаем виздра вывести деньги. Итак, все успешно. Баланс вот списался. Давайте сейчас я вас еще ознакомлю с данным кабинетом. В данном проекте есть служба поддержки. Вот сервис. Если у вас возникают какие-либо вопросы, нажимаем сюда. Переходим по ссылке. И попадаем в службу поддержки Telegram. Также я указал службу поддержки, вот там, где подробнее будет о проекте. Далее, здесь будет отображаться ваша статистика. Вот персонал аккаунт, выведено вот, $25, дата регистрации 9-18. Сейчас я перейду на свой кошелек биржи Binance и покажу вам, что данный проект платят. Вот мой кошелек, недавний вывод средств $25, подтверждено, дата 9.18.9.14, данный проект платит. Вот такой, друзья, проект, здесь не нужно делать апгрейд, как в предыдущем проекте, один раз купили VIP статус и зарабатывал на протяжении 365 дней. Кому данный проект интересен, ссылку я оставлю в описании. Переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте. Если хотите заработать больше, здесь будет ваша партнерская ссылка. Копируйте ее, приглашайте друзей знакомых. И будете зарабатывать на этом проекте еще больше. На этом у меня все. Всем желаю хороших заработков. Всем хорошего дня и всем пока.